Когда вам исполняется 18 лет, вы становитесь против брака. Но когда вам было три года, вы были за брак, за брак ваших родителей. Так что именно вам решать, хотите ли вы жить, находясь в постоянном эмоциональном поиске, или вы уладите это определенным образом, чтобы вы могли использовать свой интеллект и свое время для создания чего-то другого. Одна жизнь — один партнер. Это в прошлом? Я твердо верила? Или, возможно, мне привили веру в концепцию ⁇ один партнер на всю жизнь ⁇ Но сейчас, насколько я могу увидеть, моногамных отношений как будто больше не существует. Пропала сама эта концепция. Что вы об этом думаете? Она не пропала. Может, только в вашем учебном заведении? Но в остальном мире нельзя сказать, что она пропала. Даже в Соединенных Штатах, где, как принято считать, присутствует определенная распущенность. Даже там, когда люди сочетаются браком, они верят, что это на всю жизнь. Но, конечно, через два года жизнь заканчивается. Это другой вопрос. Но когда люди женятся, они верят, что это на всю жизнь. Вот почему они инвестируют в бриллианты. Они думают, что это инвестиция на всю жизнь. Они делают ставку на это, но, к несчастью, отношения расстраиваются по самым разным причинам. Одна из причин, почему отношения портятся настолько легко, в том, что люди встречаются гораздо позже в своей жизни. Когда люди сходятся в гораздо более юном возрасте, их личности еще не настолько твердо сформированы. Они сходились рано — 17-18 лет, и тогда два человека становились как один без каких-либо проблем. Сейчас они встречаются в 30 и оба человека уже полностью сформировались, словно два бетонных блока. Я вижу, что когда сочетаются браком молодые люди, их отношения продолжаются. И если сочетаются браком люди после 50 лет, их отношения также продолжаются, потому что они снова становятся более мягкими и открытыми к формированию. Между 30 и 50 — это словно бетонный блок, сильной личности, и тогда происходит трение. Если они мудрые, они найдут нечто за пределами этого. Моногамия, полигамия или какая еще угодно гамия. Важно понимать, что все мы здесь, вы и я находимся здесь, а это значит, что мужчина и женщина объединились некоторое время назад. Возможно, вы думаете, да это же родители. Какая там любовь? Они и сексом не занимаются, ничего такого. Просто на свадьбе служитель произнес мантру, вот как вы появились на свет. Нет, все не так. У них была физическая потребность. И они воплотили ее через брак. И таким образом мы теперь здесь. Когда вам исполняется 18, вы становитесь против брака. Но когда вам было 3 года, вы были за брак, за брак ваших родителей. Когда вам было три года, Разве вы не были рады, что у ваших родителей стабильный брак? Когда вам 18, вы думаете о свободном сексе, что брак — это лишнее и так далее. Но опять же, когда вам исполнится 50 или 55, вы будете искать прочные отношения. Так что решать вам, хотите ли вы жить, находясь в постоянном эмоциональном поиске, или вы уладите это определенным образом, чтобы вы могли использовать свой интеллект и свое время для создания чего-то другого — учеба, работа, чем бы вы ни занимались. Если эмоциональные и физические потребности удовлетворены, то ваша способность использовать свой интеллект возрастет, иначе каждый день вам нужно будет бродить в поисках кого-то. Вы знаете, в Соединенных Штатах люди, которых я знаю лично, Сейчас со мной работают тысячи людей. Люди за 40-45 лет. Я имею в виду женщин. Они замечательные, но сейчас все перешло в онлайн. Но в противном случае они идут в бар, садятся там и ждут. Им нужно, чтобы кто-то познакомился с ними сегодня. Это ужасно. Поколение Тиндер. Простите? Поколение Тиндер. Называйте, как хотите. Вместо того, чтобы в возрасте 45 лет женщине быть любимой и уважаемой, в правильной атмосфере. Сейчас она сидит там, надеясь на то, что к ней подойдет какой-то странный парень, и она вынесет суждение о нем в течение следующих десяти минут, когда он угостит ее выпивкой или ужином. Это трагедия. Это не значит, что все пойдут таким путем. Нам нужно думать об общем благополучии. Прежде чем сломать социальную структуру, нужно подумать, сможем ли мы заменить ее чем-то лучшим. В любом аспекте нашей жизни, будь это социальная структура или политическая система, психологическая установка в обществе, что угодно, прежде чем мы сломаем это, нам нужно как следует подумать, Если у нас альтернативная система, которая будет работать лучше. Если вы сломаете существующую систему при отсутствии достаточно хорошо работающей альтернативы, наступит хаос.